Вітаю це Львів медіа. Мене звати Юрій Лаврин. Будемо говорити зараз про те, як іноземці допомагають гнати ворога з наших земель, і на зв'язку Мамука Мулашвілі. Це є керівник та засновник грузинського легіону. Вітаю! Привет. Хотів би дізнатись насамперед, де перебувають так групи грузинського легіону, чи брали участь в контрнаступальних діях на так, на Херсонщине та на Харківщине. Но они все еще берут участие. Контрнаступательная операция еще не закончена. Так что наши бойцы очень активно берут участие как на Восточном, так и на Южном фронте. То есть мы присутствуем на обеих направлениях равномерно. Какие самые завдания вы выполняете, такие, какие и были? То есть это такие работы ДРГ-групп? В принципе, да, у нас в основном, основная часть Грудинского легиона занимается спецоперациями. И в принципе, после дня день мы продолжаем делать то, что начинали делать еще в 2014. Ну, то, что я могу сказать о последних событиях, это несколько дней назад была уничтожена группа Вагнера из 18 человек нашими бойцами с нашей стороны ранено четыре человека и погиб о, один легионер о, этнический украинец. Яка зараз численность группы? Прогадую. Вы рассказывали, что это близко тысячи людей, чи это цифра? Так избергается, что возможно... Мы... Она, она растет, она растет динамично. Мы не открыли все еще рекрутирование, но все-таки число легионеров растет, так как мы в редких случаях принимаем ребят с большим опытом, солдат из разных стран. Так что ну, порядка 1300 человек на данный момент составляет грузинский легион. Я хочу уточнить, что Грузинский легион, если не помиляюсь, это, опять же, это самый іноземний легион, который воюет в Украине за Украину. Это самое большое военное формирование иностранцев в украинской армии. Чи вас выстарчает сейчас озброєння? Если, возможно, есть какой-то брак, то якого самого озброєння вам не выстарчает? Я думаю, то оружие, которое передали нам западные партнеры, оно как раз есть в расположении Грузинского легиона. Пока что его достаточно, но исходя из специфики, нам нужно менять оружие, нам нужно менять тактику и нам нужна немного другая специфика с более дальнобойной, дальнобойным оружием. Дальнобойное это про что я имею более стрелковое оружие, которыми располагают спецгруппы. Но более да, дальнобойное, потому что дистанция между противником растет. То же самое, мы начали использовать минометы. Вот, есть нехватка минометов и кое-какого оружия. А целиком, в принципе, то, что нам предоставило на Министерство обороны, его пока что достаточно. А кто есть в грузинском атаке легионе? Как туда поступать? Ну, это самое многонациональное формирование, я бы сказал. Попасть нелегко, так как мы просим у рекрутов боевой опыт. Мы не можем э, принимать ребят только с военным опытом, так как выполняем очень сложные операции и для этого нужны, конечно же, бойцы прошедшие одну-две войны, скажем, или миссии в Афганистане, или в Ираке. Я хочу тут також уточнити, что, власне, Грузинский легион – это не это место, где есть только Грузины, по-перше, а, по-друге, что Грузины также воюют и в других сил України или прокордонных войсках. Да, есть грузины, приехавшие, конечно же, другие бригады, насколько я знаю, и батальоны тоже. Они попадают. Мы отбираем только ту часть, у которых есть боевой опыт. А богатеев доводится Я думаю, да. Ну, я знаю точно, что на сегодняшний день э, этнических грузин. Э, вместе взятых по всей украинской армии больше, чем всех иностранцев вместе взятых. Так что, ну, грузины приезжают массово, к сожалению, у кого нет боевого опыта, мы не можем э, к себе их взять. Так что они обращаются или в интернациональный регионы или в какую бригаду. Мамуко, это вопрос довольно Так, Вы воюете за Украину с 2014 года. А скільки бійців Грузинского легіону полягло під час цієї війни? С 14-го року, ну і тепер, власне, після полномасштабного вторгнення? В принципі, с начала війни погибло 12-11 етонічних грузин. после полномасштабної війни Погибла довольно большая часть грузин, в целом это составляет до 30 человек. Это ребята, которые приехали, приехали в разные другие бригады или были просто добровольцами. Так что число маленькое. Если не помиляюсь, у вас в Легионе воюют представники больше 30 стран, правильно? 33 страны. 33 страны, так? Зокрема, есть кореец и японец. Все верно? Да. А как вы коммуникуете? Они говорят по-английски, ну ребята сработались, они определяются группы, которые более им подходят. И о, по языковому барьеру, чтобы они лучше понимали, так что есть такие англоязычные группы, которые они, которых они состоят. Если не помиляюсь, то, вы знаете, близко пяти мов, правильно? Да. Вам не є проблематично с бицами находить спи́льную мову, правильно, се всема? Да, конечно. Но ну, мы создали систему, куда может попасть человек, знаешь, скажем, французский, английский язык или английский язык. То есть, исходя из многонациональности, нам приходилось переформатироваться. И делать англоязычные группы, и э, они тоже довольно эффективно работают. Че траплялось в выпадке у вас в сородании легиону конфликтов, скажем так, на межэтничному уровне? Ну, такого вообще не было после создания Гудзинского легиона. Не было, я, я скажу даже больше, что... Ну, Враждующие страны, они прекрасно себя чувствуют в Грузинском легионе и объединились вокруг идей противодействия российскому империализму. Так что я думаю, Грузинский легион объединяет. Здесь не может быть конфликта, потому что люди объединены вокруг одной идеи. И естественно, таких конфликтов не было и быть не может. И мы очень тщательно проводим отбор, потому что, чтобы исключить какие-либо радикальные взгляды нацистские, российские и так далее, так что отбор о, и, идет очень тщательно, я сам провожу собеседование с каждым бойцом и исключаю те элементы, которые могут иметь плохое влияние внутри команды. Я хочу пояснити, почему я це питаю, власне знаете, росіяни називають нас нацистами, тим не менше такі якісь расові конфлікти в них постійно відбуваються, те, что они называют, скажем так, умовно, этнические россияне, которые любят называть выхитився с Кавказу, или из Азии чурками. Вот, власне, я никогда не чув, щоб почему-то такие конфликты были в нас, в Украине. Ну такого быть не может, потому что ну, то, что говорит российская пропаганда, это... Всегда ложь. Я бы даже не сказал, что не всегда правда, а всегда ложь. Так что ну, российская пропаганда – это отдельное подразделение ФСБ России. Дело в том, что в Украине все себя чувствуют хорошо. И все себя чувствуют на своем месте, что самое главное. Я, я, я даже не слышал, чтобы были межэтнические конфликты. Скажем, у нас есть... Очень много евреев. Есть а, мусульмане, которые также очень дружат, и они а, практически а, отдают жизнь друг за друга, понимаете? И, в общем, в целом Украина объединила очень много разных национальностей, которые не дружили до этой войны. В грузинском, в грузинском легионе они, они чувствуют себя в семье. В Росії оголосили частковую мобилизацию, и после этого неодноразово уже доводилось чути, что мотивации в российских бійців нет. Как бы вы оценили так российского военного? Який он? Знаете, ну, я, я могу оценить О, с профессиональной точки зрения. Я бы сказал, что профессионализма мы даже может быть ждали с самого начала, в феврале, но так до сих пор мы его не увидели. Единственное, что мы увидели, это варварство. Это все одно слово, которое характеризует российскую армию. Профессионализм и профессиональное военное дело очень далеко от них. Мамуко, просил бы вас охарактеризовать еще одного тик-ток. Воина для меня это абсолютный Зрадник Кавказу, это Рамзан Кадиров. Он сегодня опубликовал информацию, что Путин, его начебто, генерал-полковником. Как вы гадаете, что этот тик-ток, воїн, воин, может доробитись до высшего поста в Кремле, ну, например, стать министром обороны Федерації. Знаете, Россия всегда очень лояльно относилась к предателям, особенно к предателям своей нации, предателям своего рода. Так что Кадыров яркий представитель предателей. И в принципе, я думаю, потому... Москва все еще так превозносит э, Кадырова и э, таких людей. Их используют практически как пропаганду того, как может жить человек, который предаст э, все, что дорого э, кавказским традициям и э, с моральной точки зрения. Так что я бы сказал, ну Кадыров э, один из самых выдающихся предателей э, Нашего столетия. Как вы думаете, чему нам вдались эти контрнаступальные действия пока что на Харьковщине и Херсонщине? В чем сенс, в чем ключ? Ну, в первую очередь, это боеспособность украинской армии. Во-вторых, западные партнеры, они, они очень интенсивно помогают нам. И без западного оружия вряд ли мы смогли бы достичь того чего достигли сегодня я думаю в зависимости от поступления о, о, вооружения от наших западных партнеров мы будем видеть продвижение на фронте а захит нам будет давать все больше и больше зброи та кращу и я думаю, да, потому что это в интерес не только, далеко не только в интересах Украины выиграть эту войну и победить в этой войне. Эта война практически за общечеловеческие ценности. И Запад это хорошо понимает, это понимают некоторые европейские страны. Некоторые из них не понимают, те, которые все еще продолжают э, торговые отношения с Россией, которые все еще покупают нефть и газы, и практически выплачивают кровавые деньги. Так что я думаю, Запад, особенно Соединенные Штаты, будут нам помогать в любом случае. Сегодня разговор о демократических ценностях, которые несет в себе Украина. И это война в Украине. И это в интересах любых, любой цивилизованной страны сегодня поддержать Украину. Под этим видео я попрошу глядачей комментировать успехи нашей так, армии, насыпать лайки Грузинскому а, легиону и підписуватись на наш канал. Мамуко, в чем ваша, власне, особистая мотивация воювати в Украине? Мы уже воюем здесь порядка 8 лет, так что, в принципе, знаете, для грузин это было принципиально сегодня в Украине в тот момент, когда Украине трудно. <coughs> Украина была практически во всех войнах вместе с грузинами, которые проходила, Россия, которые проходила Грузия с Россией. И я думаю, очень важно представлять Грузию сегодня Украине. И это одно из самых лучших представительств. Грузинского народа, я имею в виду Грузинский легион, который Грузия могла отправить и э, показать свою поддержку. Також я хочу сказать, что сейчас очень много людей вспоминают про войне Росії в Грузии в контексте 2008 года. На самом все далеко не так, так? там боевые дії начались у 90-х. Зокрема вы, Мамуко, якщо не помиляюся на войне против окупанта, так, России, яка намагалась и анонсовала поки що земли Грузии с 92-го року. Да, ну, в принципе, у Грузии проблема с Россией, она не имеет только эти последние 30 лет, и она не началась после развала Советского Союза. Хотя Грузия была первой страной, которую Россия после развала Советского Союза пыталась оккупировать. В 90-х годах у нее это не получилось, у нее это не получилось до 2008 году. И в Грузии мы получили политическую оккупацию, к сожалению. Сегодня политическая власть Грузии оккупирована прорусскими коллаборантами, и грузинское общество пытается от этого избавиться. Вообще история войны Грузии с Россией, она... 400-летняя, я бы сказал, и э, Грузия практически всегда оставалась на Кавказе единственной стороной, которую было трудно оккупировать Россия и невозможно практически. Так что мы продолжаем то, что начали на, на наши предки, и мы продолжаем ту борьбу, которую <коспорядок> начали э, задолго до нас, и Украина нам всегда в этом помогала. Тому мы сегодня и находимся здесь. Меня очень здивав факт, что вы 15-й день народження встречали в полонии. Это, наверное, болюче и сложное питание, но чи тот полон 92-93-го годов, он приблизно выглядит так же, как эти полоны, которые сейчас происходят в Украине, или россияне так же дехуманизовано? по-варварски поводится с людьми, как поводилось 30 лет тому. Знаете, я бы сказал, что тогда это было намного хуже, только потому что не был, не было, в 90-х годах не было развито так медиапространство. И а, оно все-таки разоблачает людей. Тогда не было абсолютно этого пространства, особенно в Грузии. И русские проводили этнические очистки без всякого стеснения. Вот. Ну, плен, понимаете, как может обходиться варвар с военнопленными. Мы видели, как, <как> практически убили э, военнопленных, расстреляли его. Ну, не расстреляли, а практически сожгли э, в концентрационном лагере. Такое происходило и в Грузии не один раз. Такое же вот э, произошло, точно такое произошло в одном из лагерей военнопленных в Будауте, в Абхазии, когда я еще был в плену было несколько лагерей. Один из uh, таких лагерей был, был uh, сожжен. Так что, я бы сказал, uh, ничего абсолютно в менталитете русского человека не поменялось, как с точки зрения военной, uh, так и с технической. То есть, uh, российская армия сегодня находится в кризисе только потому, что uh, Российские деньги идут в карманы, и, слава Богу, идут в карманы э, коррумпированных чиновников. Не развивалась армия, не развивался и русский человек морально. Так что, я думаю, российская армия такая же, какая она и была создана давно. Как не парадоксально, вы магистр с дипломатии. Почему с россиянами дипломатические отношения, ну, в принципе, это какой-то нонсенс? Почему, единственное, что они понимают, так, единственный аргумент, это оружие и война с ними? Российские политики и так называемые дипломаты никогда не сдерживали подписанных э, документов, международных документов, так что... Ну и в Украине они практически доказали за последнюю вот эту открытую войну, что Россия не способна э, договариваться, Россия не способна вести и подписывать какие-либо э, документы ни э, с противоборствующей стороной, ни э, с международным сообществом. Так что э, я думаю, э, только Грузия, но и Украина, и... Ряд других стран поняли, что с Россией договариваться нельзя. Потому и начали Украину, так сказать, снабжать вооружением. Это единственный язык, который понимает Россия на сегодняшний день. Это единственный язык, который Россия понимала на протяжении всей своей истории. Это язык силы. Мы уже так згадували про те, что за 30 лет эти варварство нікуди никуда не делись, эти варварские звички продолжаются: катувания, тортуры, убийства. А почему они такие есть? В чем этот корень зла обычного, как росіянина? то, россиянина? Знаете, это невозможно объяснить, если не объяснить, это только генетика. И, uh, генетика русских подразумевает варварство. Здесь не разговор о какой-то политической группе, это генетический код всей нации. Я думаю, русских детей учат убивать, русских детей учат ненавидеть, все другие национальности. И это есть практически нацизм. Вот. И Россия не смогла из этого выбраться на протяжении всей своей истории. Так что вряд ли ей удастся сделать это сейчас? Единственный вид, в котором Россия может существовать, это Москва и Московская область. Потому что Россия сегодня занимает огромнейшую территорию, которая практически на планете растрачена. И эти люди продолжают захватывать все больше и больше территорий. Я думаю, война в Украине как раз и есть начало распада России на фрагменты. То есть я понимаю, что победа будет тогда, когда Россия останется, условно говоря, в кордонах Москвы, так, Москвы и Москвы области? Ну, в этих границах, в которых она и была практически. Ни больше, ни меньше. Без оккупированных территорий, без оккупированных республик. Гаразд. Сейчас, после часткової мобилизации, оглашения так, очень много россиян втекают от российского войска, и в Грузию прибыло близько 100 тысяч россиян. Чи это не є бомба заповільненої дії? Я бы сказал, что ну, вы немного ошибаетесь в цифрах. В Грузию въехало более полумиллиона русских. Это потенциальная опасность для Грузии. Это та масса так называемых туристов, которые могут дестабилизировать страну. И, конечно же, наше правительство, которое является вассалом российского правительства, оно помогает осуществить еще одну ступень оккупации Грузии, как раз вводя вот эту массу так называемых туристов в Грузию. Вот, собственно, мне вот интересно, эти... Навіть не так, не чи а скільки відсотків оцих людей, які в'їхали, будуть шанувати грузинську культуру, будуть намагатись е, вивчити грузинську мову. Я в Грузії був лише один раз більше тижня, і мені було просто цікаво вивчати букви, алфавіт ваш. Наприклад, мені завжди було приємно сказати «гамарджоба» чи Маглоба, правильно? Я не поделился, да. правильно сказал? Мне просто приятно. Я понимаю, что я ваш гость, и я хочу подякувати за вашу гостинность. А чи россияне будут так погодить, или нет? Знаете, от, то, что я вижу, то, что происходит сегодня в Грузии, проводят социальные опросы на улицах. От, и практически все 100% россиян. Был опрос о оккупированных территориях Грузии все. 100% россиян ответили, что это территория России. Понимаете? И наше грузинское правительство способствует ввозу вот таких людей в Грузию. Конечно же, это очень большая опасность. Эти люди не способны интегрироваться в культуру, не способны изучать язык или же относиться с уважением к чужой культуре. И это, безусловно, повлечет за собой э, последствия. Как обычные грузины, не влада, а обычные цивильные люди, реагируют на такую колькность новоприбулых россиян? Очень негативно, конечно же. Ну, проходят очень много протестов, проходят протесты прямо на границе, на Верхнем Ларсе, откуда пытаются ворваться вот эта группировка ватников и варваров. И uh, одна из, скажем так, волн организована как раз грузинским регионом. Там есть наши активисты, которые практически пытаются гражданскими силами uh, помешать въезду россиянам uh, в Грузию. А как так стало, что грузины в принципе против своей наулы? На том месте влада грузинская, ценой неисмаг, е абсолютно российскую владу. Как так? Сталось. Знаете, вот, исходя из политических смен, которые были в 2011-2012 годах, к сожалению, Россия воспользовалась моментом, Россия влила огромные финансы, чтобы правящая партия, которая сейчас, после день правит, была, скажем так, в правительстве. С самого начала риторика у правительства была абсолютно другая. И в принципе это ввело грузинское общество в ту ошибку, и грузинское общество допустило ошибку, избрал Какая-то часть реально избрала это правительство, а какая-то часть была подкуплена. Вот. И до сих пор Россия вливает огромные финансовые ресурсы для удержания власти. Чи кинец цей пророссийской влады в Грузии э, видно или нет? Я думаю, на следующих выборах э, Грузия уже сможет избавиться от этой власти и э, наконец перейти на э, другое этап развития. Грузия уже по Прошла практически этот этап развития, но нас вернули обратно на десятки лет, к сожалению. И Грузии еще раз придется пройти тот же путь, который она прошла э, вот, э, практически в 2004-2011 годах, когда проводились реформы, когда Грузия была на пике экономического э, роста, и в принципе нам это все еще раз придется пройти. Якби бы Захид компетентно и правильно отреагировал на події в Грузії 2008 року, так, коли Росія окупувала яку частину Грузії? По правді я можу помалети, 30 это 20%, которые оккупированы были с самого начала. Сейчас где-то 30% процентов Грузии оккупировано, потому что в Грузии проходит ползущая оккупация. Передвигают вот эту линию, э, линию, скажем так, фронта, можно ее назвать, и под оккупацией оказывается каждый день новое селение. Отлично. Откла... Как бы правильно так... выреаговал э, Захид, 2008 году, року. Чи была бы вина в Украине? Я думаю, что в Украине войны бы не было. Война в Грузии был пробный удар по суверенному государству, на который Россия ждала ответ. На этот удар ответ не последовал. И более того, многие европейские страны начали даже обвинять Грузию, в том, что она начала боевые действия и напала на Россию. Понимаете? И это уже перешло в маразм. Не то, чтобы э, вся надежда России оправдалась на э, импотентность европейских стран, а просто европейские страны начали поддерживать Россию в оккупации. Вот. И я думаю, это те же страны, которые мешали и были против э, э, ввода Грузии и Украины в НАТО. Эти страны по сей день имеют ту же позицию. Это коррумпированные политики Франции, коррумпированные политики Германии и ряда других стран, которые практически питаются сегодня ресурсами Газпрома. И э, вот здесь разговор уже не о морали, а о безопасности Европы. Как раз вот эти люди и подвергли Европу вот таким, скажем так, угрозам, ядерным угрозам, которые существуют сегодня. И подвергли Украину полномасштабной войне. Если бы была нормальная реакция со стороны мирового сообщества, единственное государство, которое отреагировало на войну в Грузии, это были Соединенные Штаты. И э, я бы сказал, все остальные о, европейские страны, которые должны были сказать тогда свое слово, большинство из них просто проигнорировала этот конфликт и в частом случае даже поддержала Россию. О, если бы о, не этот прецедент, я уверен, что войны в Украине не было. Я хочу тут лишь добавить, что Украина також и драговала, много украинцев воевали э, в Грузии тоди, а також и я имею в виду Евросоюз, uh -huh. я имею в виду страны э, Евросоюза, потому что Украина и Грузия, я думаю, это один контекст, потому что и Грузия, и Украина практически хотели войти в НАТО и э, не первый раз обращались к европейским странам, тем странам, которые не поддержали ни Украину, ни Грузию. Если не помиляюсь, даже 2008 года, когда была война в Грузии, Президент Ющенко – единственный из президентов, чинник, который был с визитом у Грузию. Президент президент Польши, президент Эстонии, насколько я помню, и Латвии приехали в Грузию поддержать Грузию. Все остальные страны практически остались или же вне игры, и не поддержали Грузию, или же поддержали Россию. Я хочу вас процитувати, що майбутнє Грузії залежить від того, як завершиться война в Украине. Это ваша цитата. После нашей перемоги тут мы разом деокупируем эти 30% окупованої территории Грузии. Знаете, после Украины в России не останутся боеспособные части, я думаю. Россия сама выведет ту часть алкашей, которые сегодня находятся в Грузии. И для Грузии это стратегическая война, но не для грузинского правительства. Для грузинского народа это та же война, которая проходила в Грузии. Потому что сегодня присутствие этнических грузин в Украине самое большое. Так что а грузинское общество прекрасно все понимает. И я думаю, Грузия деокупирует свои территории без всяких сомнений. Хочу также на самом конце вас запитать. Как вы ви сказали, выгонять этих алкашей, я уверен, что будут украинцы. Оскільки сейчас найчисельніший иноземный легион саме грузині в Украине. Чи найчисельніший легион будет українців. В Грузии э, уже тогда, когда будем докуповывать и так э, грузинскую землю. Я гадаю. Знаете, мой отец был военным генералом, он три года провоевал в Украине и скончался где-то год назад. Он сказал э, э, такую фразу, что сколько капель крови пролили грузины в Украине, столько украинцев приедут защищать Грузию. Я бы с ним согласился. Мамуко, дуже дякую вам и за розмову, и те, що ризикуєте своїми життями заради України. Дякую, дуже дякую. Про те, як грузини нам допомагають воювати проти росіян, говорили з мамукою Мамолашвілі, Це є основник і керівник грузинського легіону. Дивіться, ліві медіа, підписуйтесь, коментуйте, та ставте лайки.